Привет всем народ, на трубке Антон. Каждый взрослый человек любит машины, пускай он даже не умеет на них ездить, но посмотреть со стороны или прокатиться на какой-то крутой тачке не откажется никто. И если вы думали, что это прихоть только взрослых, вы глубоко заблуждались. Дети также, а то и сильнее любят это дело, поэтому не мудрено, что индустрия детских тачек постоянно процветает. И сегодняшний выпуск тому прямое подтверждение – от вида некоторых моделей у меня просто челюсть отвисла, настолько они круто и четко сделаны, прям точные копии. Поэтому скорее ставьте лайк, подписывайтесь на канал и кликайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Сделали? И не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И давайте начинать! Это мощный джип, машинка идеально подходит для поездок по грязи и тому подобного. Не, серьезно, она вполне себе хороший кандидат на место квадрика и других таких тачек. Спокойно сел в нее и погнал себе развлекаться. У этой модели прочная конструкция, и что круто, особенно укрепленная рама. Я сперва думал, что это лишь внешний вид такой, а на деле она хлипкая. Но после того, как я увидел метод запуска джипа, все стало понятно. Кроме надежности, машинка может похвастаться и высокой проходимостью, вместе с приличной скоростью. Да и внешний вид у нее нормальный. Мне лично нравится. А это у нас с вами обалденный Mercedes, Модель купе, заниженная, имеет идеальное сходство по всем частям машинки. Такие же плавные линии, такие же красивые фары и дверцы. Короче, сплошной кайф. Создатели также добавили ей и спойлер. Но если вы думаете, что такой крутой внешний вид это все, над чем старались ее создатели. Вы сильно заблуждались. Только зацените этот лакшери внутренний салон. Я не знаю, сколько денег это все стоило, и нужны ли детям премиальные материалы в игрушечных машинах, но здесь в этом себе решили не отказывать. Салон покруче многих реальных будет. Серьезно, гонять такой Мерск, к сожалению, не может это его единственный минус. Хотя детям и той скорости, что он развивает, будет с головой хватать. Поэтому норм. Слушайте, ну это вообще какой-то прикол, вот правда. Со стороны смотрим, видим грузовик, причем грузовик фриковатый, довольно прямые линии, но ну прям вообще не смахивает на настоящую машинку. Явная игрушка. Однако если теперь мы включим звук, то услышим обалденный рев мотора. И нет, это не соседний Nissan GTR дает газу, а непосредственно этот самый грузовик. Вот так диссонанс, да? Ну да ладно, главное, что машинка вместительная, особенно для ребенка.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 К тому же она имеет достаточной скорости для доставления острых ощущений. Так вот, ребята из следующего видео решили полностью удариться в скоростной потенциал машинки и нарядили ее кучей прибомбасов. Здесь и заниженная подвеска, и колеса на раскорячку, и суперлегкий корпус. В общем, то ли для драгрейсинга ее сделали, то ли для дрифта. Второе более вероятно. Не знаю, вот смотрю и на эту тачку и испытываю двоякие ощущения. С одной стороны, это явный колхоз, но с другой, вроде и прикольно.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 Как минимум в детстве. Это крайне интересный старенький кабриолет. По всей видимости, люди на таких полицейских тачках служили в 90-х и в каких-то теплых странах. Детская машинка в первую очередь отличается своей вместительностью. Двое детей туда поместились спокойно. Еще даже место осталось. Она легко завелась и довольно просто поехала. Судя по звуку мотора и темпу езды, гонять на ней не выйдет. Но оно и не надо. Все-таки настоящих воров ловить еще есть кому, а на этой машинке можно просто почилить под солнышком, насладиться прелестью Кабрика. Вот мы с вами рассматриваем странные дрифтачки, да? Иногда появляются грузовики, которые круто входят в поворот, какие-то джипы и тому подобные машинки. Но ни разу мы не видели грузовик. Да-да, настоящий грузовик-дрифтер. Ребята взяли популярную модель от Mercedes и переделали ее – Вернее как, повторили в точности до детальки в меньшем масштабе. Сняли ненужные части, сделав ей сиденье, а потом нацепили крутой двигатель и создали потрясную дрифт-машину. И нет, из-за своего веса она не еле едет. А хотя, впрочем, чего я вам объясняю? Лучше посмотрите сами. Кто-то любит подрифтить, а другим это вообще и даром не надо. Им куда приятнее и приоритетнее так, просто покататься по дороге в комфорте. Почувствовать себя королями дороги.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 На очереди у нас американский производитель тачек класса «Люкс» по имени «Кадиллак». Обычно эти тачки и так отличаются своей проходимостью, поэтому одной реплики оригинала было бы более чем достаточно. Но ребята решили на этом не останавливаться и пошли дальше. Они оснастили Кадиллак супер большими по отношению к нему колесами, новым мотором, а также суперской подвеской с амортизаторами. В общем, получился мега-монстр всех дорог, который разгоняется более чем до 75 миль в час, а также способен без труда преодолевать любые препятствия на дороге и ямки. Короче, из детской игрушки парни создали реально взрослый квадроцикл, а то и мощнее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 Кстати, напишите в комменты, нравятся ли вам такие мотоциклы. Или все-таки вы больше фанатеете от спортивных моделей. Ну или не любите это дело вовсе. Любители машин решили воссоздать точную копию одной из моделей Ламборгини и немного ее адаптировать под свою выставку. Они сделали тачку маленькой, ну то есть прям для детей детей, лет так до шести или семи. Машинка имеет ярко-красный окрас, вся прям блестит от чистоты. Прикол этой модели не в том, что она как-то супер быстро ездит и все такое, а в том, что здесь уделили внимание каждой детальке. Продуманный красивый салон, вот эти вот карбоновые зеркала заднего вида и тому подобное. К чему не прикоснись, все очень красивое и приятное на ощупь. Дети точно оценят. А здесь у нас подоспел любимец публики Скуби Ду, Volkswagen T1. Эта тачка производилась с 1950 по 1967 годы.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 Кстати, эти тачки к тому же выделяются своей высокой грузоподъемностью. И данная игрушка не потеряла этой способности. Именно поэтому взрослый мужчина на ней спокойно проехался на наших глазах. А тех же двух детишек сюда посадить и подавно выйдет. Все мы с вами знаем такую машину, как гелик, так? Она в наших головах достаточно хорошо справляется с любыми препятствиями на дороге. Может ездить по грязи, слякоти и всякому такому. И обычно люди просто повторяют гелик в уменьшенном виде, ну и радуются. Однако это не про следующих ребят. Они взяли гелик, повторили его и решили нацепить на машину целых нафиг 6 колес. Причем не шесть простых, а 6 огромных колес. Стилизовали тачку и получили дикого монстра всех дорог. Просто представьте, как будет кайфовать ребенок, который сядет в эту машину. Это же просто словами не передать. К тому же у гелика АМГ-пакет, который здесь означает более крутые фары, обвесы, стильный салон и тому подобное.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 Спереди она выглядит круто, а сзади просто офигеть как топово. Вот же делают детские машинки, а? Как им только это удается? Кто-то стремится гонять на лампах сферами, а кто-то не забивает себе этим голову и просто кайфует от езды на тракторе. Для них главное удобство и практичность. Так вот этот парнишка рассекает на подаренном ему тракторе зеленого цвета. Машинка в меру быстрая, устойчивая, проходимая, забавно выглядит и самое главное может быть полезной.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Вадим Краснов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи! И всем пока!